Со мной твой голос и твои глаза, С тобой душа моя, все мои мысли, А мне бы стать сейчас под образа И помолиться бы за до и после, Свой крест нательный поднести к губам И тихо-тихо мне поведать Богу, скольким Уныло прожитым годам К моей любви была равна дорога. Сказать о том, как сильно ты любим, И не просить Творца об очень многом, Не мысля наслаждения иного, С тобой дышать дыханием одним.